Сегодня, сегодня немного еще посылок пришло. Начнем с мамы. Так, Здесь у нас набор для велосипеда. Это так называемая аптечка велосипедная. Но я больше предпочитаю с собой возить опасные камеры. Ну, конечно же, аптечка тоже пригодится, мало Заказываю такой товарный товар не первый раз. Это не буду его показывать. Так, следующая еще маленькая посыпана, но ну, да, такая тяжелая, почему через что-нибудь. А, наконец-то пришел. Это съемник для барабана. Если не ошибаюсь. Да, заказывал, потому что у вас в городе не купить. И где его? Почему-то это очень редкая вещь. Хотя обычный инструмент. У меня барабан полетел на велосипеде. Мне его было не снять. Потому что спина Теперь у меня есть свой съемник. Такой съемник для, для барабана. На вид он довольно жесткий велосипедную вещью отложу. Так, что-то у нас еще маленькое, тоже кажется, которое а, я даже открыл. Это тоже велосипедное приспособление. Приспособление для велосипеда. Сумка на велосипед. На, на рамку. Сюда можно ножик поместить. А, газу сюда можно газоблончик поместить. Да. Пить и по мелочам. Это тоже замечательно есть, это бинок. Кстати, ножом не покупал его. Не покупал, за баллы мне его дали. Перебал Такой товар забавый я получил тут даже инструкция как фокусируется что-то написано вот параметры его 60 на 30 что у нас в комплекте тряпочка для протирания линз эти муки веревочка Такой бинокль проверил, покажу. Точнее, я не знаю, как из бинокля сделать видео. Но вот там вот машина, а? вот там далеке машина стоит белая, которая перед красной. Я спокойно видел номера. Такие все читаемо, видны номера. На ну, довольно приятный. Но пахнет он пока не очень. Еще запах выветрится. Для тех, кто разбирается, жизнь написано. Ну. Тут некая инструкция Так, я не поняла Да, пинокль будет игрушкой для детей, скорее всего Мне его уже никто не отдаст Я в лес взял Для леса сходить Смотреть И у меня здесь Еще одна посылка, последняя. Здесь у нас детские школьные рюкзаки. Два. Упакованы характерные рюкзаки. где-то, вот который открывается-открывается. Так. Yes. Признанием любит, а что-то по написано. Ну и просьба поставить 5 баллов. И вот такая штучка, не знаю, что это. Какая-то резиночка. может тральная резинка со смайликом. настроим. Так, сами рюкзаки, что представляют. В принципе, обычные рюкзаки. Плотная лямка. Внутри у нас молния неплохая. Здесь у нас основной карман для учебников ух ты так он раскладывается для учебников еще какой-то карман так тут видимо сигареты прядочек фирменное название какой-то текст непонятный сейчас мы переведем Короче, говоря написано. словами нормальными, тут написано что это очень четкий рюкзак. Вот, качественный бренд там. И модный еще. Так. Вот, вот еще один кармашек. Такой небольшой. И вот место для прятать сигареты. И мы все равно найдем. Здесь он прошивляется, что у нас тут еще есть? Единственное, что минус что спинка да такая. Всё немножко. Да, уплотнение не как обычно, полосками, на уплотнение по всей спине. Так, хозяин а другим пробегал есть. мальчик, третьеклассник. Я на нем решил примерить рюкзак. Как тебе у нем нормально? Угу. Незнакомый мормозский мальчик поверни спину. Папа. По спиной. Поверни. Красиво Мне нравится